Существует целая ниша контента на Ютубе ⁇ проверка. Проверка девушки на верность, проверка домработницы, младшего брата И все это в 99% случаев лютая постанова, очевидная и кринжовая, да басачки. Ой, ребята, сейчас мы с вами будем смотреть канал Юрия Благополучного Судя по миллиону подписчиков на его канале, в каком-то смысле это так Но говорят, что контент у него благополучен только в кринжовости и постановочности Вы спросите, что он делает? Он проверяет людей. Посмотреть на это стыдно, неприятно. Есть в чем разобраться. И именно этим мы сейчас с вами и будем заниматься. Меня зовут Рома Ений. Сейчас будет гениально. Погнали. <смотрая> Смотрим венузики. <Смотрите>, <смотрая> много Бан, И Так, давайте сначала, конечно, посмотрим, что здесь есть. Мажорка издевается над бедной девочкой. Проверка из злой школьницы мажорки. Фанатка Дани Милохина и А4. Оооо, это гениально. Мне кажется, это в этом видео даже нет ни слова о том что она любит а4 и милохина О, тут еще такие обложки какие они постанут даже обложки постановочные ну что ж, давайте что-нибудь да посмотрим вот у нас есть заранее подготовленный видео фрагмент который называется проверка брата что мальчик себе позволяет когда мама нет дома школьники издеваются над братом а4 над братом а4 это кто гулен кобяков правильно произнес а гулен и кобяков это разные люди Погнали. Смотрим самое популярное видео на канале Юрия Благополучно. Самое благополучное видео, скажем так. Друзья, этот ролик будет очень интересный, поэтому обязательно посмотрите его от начала до самого конца. Подпишитесь на этот канал, поставьте лайк он такой какой-то... что он меня сейчас бабки попросит. Юрий? Да, здравствуйте. У меня к вам такое дело. У меня а. есть два сына. Проблема в том, что старший Вова, он все время достает младшего. По поводу младшего ничего не могу сказать. Это идеальный ребенок. Тихий, скромный, э, никогда... Тихий, скромный, в скобочках, никогда. Насколько я понял, старший постоянно обижает младшего, да, как ты к этому пришел? Чувак, он такой скользкий. У него такое неприятное лицо. Я сейчас, конечно, лукизмом занимаюсь. Но это... Как вам объяснить? Если бы он был моим соседом по лестничной клетке, я бы с ним здоровался и улыбался ему, чтобы он как-то раз пьяным не ограбил мою квартиру. Я не знаю, что делать. Я уже и ноутбук забирала, телефоны забирала. Зачем? Он ими бьет брата. Просто постоянное вот доставание ребенка мне. В конце концов, это... Мне показалось, что он... Просто постоянное доставание ребенка. Постоянное вот доставание ребенком. <решили> Прикиньте, <решили> она весь выпуск будет разговаривать. Тогда я возьму свои слова обратно. Никакая то не ни постанова. Люди такие. Приводит к тому, что старшие уходят из дома. Даже так? Да. Ничего себе. <решили> да? <решили> Ничего себе, подумал, Юрий благополучно, значит, никого нет дома. Можно <решили> квартиру пиздануть. Ну да, если Ой. понимаете, если вы ну, взрослый, он может быть какая-то. Uh, у него обида на младшего, из-за того, что его больше любит, Я не знаю, из-за этого он может убежать младшего, но это тоже нехорошо. Мне кажется, как будто есть ряд людей, которые не очень подходят к кадру. Да, это как будто ограничивает свободы людей. Но он не подходит к кадру, он выглядит как человек, который сейчас скажет ей... «Э, я очень вам соболезную, дадите 250 рублей, она говорит, э, 100 и по рукам. Он, он вообще не подходит для кадров, не знает, что я сказать, ему ничего не приходит в голову. У меня единственное желание, чтобы, может быть, поставить камеры и mm -hmm. проследить действительно, что там происходит. Потому что у меня младший, он все время в истерике. Э, да, я прихожу домой, мне все время что жалуются, с... плачут. Плачу, да? Нет, не ясно, да. Ну хорошо, можем, да. То есть, я взял с собой камеру. Вообще, ребята, сейчас со школы будут идти. Угу. Нужно будет набрать тогда. Алло, вот, привет. Где ты? Ты уже со школы вышел? Конечно, судя по голосу, мне 30. Конечно, я вышел со школы. Смотри, я сейчас поехала к Кате, к подруге. Вот. Э, но разберись дома, дождись Игоря, покушать, ну, знаешь. Хорошо, сюда выдвигаемся, я туда всю камеру сейчас ввы. Хорошо, там да, вот, мы, вот мы пришли. Здесь, да? Ага. <плышка> <плышка> Он реально не знает, что сказать. Он такой нелепый, такой неблагополучный. Это просто помните музганку в реальной жизни. Они такие супер неловкие оба. Ну ты там уроки, когда придешь, это, ну, когда. <плышка> Дома. Смотрим вендузики, юрта многополучного, и умираем от венера. Хорошо, кстати, это вот, дрожком, я смотрю, и... А, вот лист. Давайте посмотрим. <соценно> Вон там остановить. <соценно> они только сегодня сняли эту хату, судя по всему. Если за полочку спрятать, там, за эту, за, ну, за дверцу, то я не думаю, что они увидят. <соценно> а зачем он вообще оставляет, то, как он бэкет, мэкет, ну, если за эту, как ее, ну... Как. Э, Optimus Там свет как раз он падает ну, а, от камеры, и mm -hmm. как раз я думаю, Ой, нахуй, Камеры падает свет. Тешу. Светильник с объективом или что? постоянные ссоры и скандал. Я просто не могу смотреть на его лицо. Такой вот такой. Юрий благополучный. Просто портрет благополучного человека. Спрашивайтесь, немного стрелял. Ну вот уже. Смотри, ты, ты, сука. Сука. Так, это они через сколько примерно будут в квартире? Mm -hmm. Да, буквально минуты 4. А, все, быстро, хорошо, сейчас тогда короче посмотрю. Э, сейчас я посмотрю, сколько это в секундах. Сори, я просто не знал, что сказать. Ну, он, конечно, харизмат. Жесть, так прям смотришь на него и хочется слушать его мысли, смотреть на мимику. Он прям, ну, держит связь со зрителем. Шкаф, в котором ни одной вещи. И стоит этот классический для Airbnb утюг. Просто пустая хата. Абсолютно. Ну где они там втроем живут? Ну где? Там одна кровать, одна единственная кровать. Ну вот, старший садится. А конечно, только пришел сразу за уроки. А еще. Опа, ручку уронил. Что ты не понимаю, что да ты так, это... так это мелкий абьюзит взрослого. А, ого! Что за поведение вообще? Юрий улыбнулся впервые за выпуск, когда увидел, как кто-то кого-то обижает. На Игоря вообще не похоже, это совершенно... Тут первый да, раз так вы, что ли? Ну Да. Слушай, реально, это оптимус генг в реальном мире. Это что?.. Ты раз или что? Юрий благополучный. Дай мне ручку. Чем ты ее бросил? Я вообще не понимаю. Юрия прям, ну, улыбка на Сука, Юрий, ты такой маньяк. Мне кажется, что я чуть-чуть разбираюсь в людях, Юрий, это что-то такое скользкое. Мне кажется, что если в каком-то северном городе, где популярен хоккей, однажды не замерзнет каток, можно будет залить его Юрием благополучным. Не учись, я тебе сказал! Этот, вот этот парень у меня на плече постоянно мне повторяет эту фразу всю жизнь. Не получится ничего. Чем ты это делаешь? Обалдеть. Я... никак не можешь. А ты Ваню любишь? Ну... Э, если ты её если... будешь уже любить? Ещё... Она тебе всё равно не любит. Думай, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя. Где ты, чувак, достал эту тему для разговора? тебя запать. Ты валю любишь? Какая тебе разница? Это моя жизнь. Она тебя не полюбит! Как ты этого не понимаешь? Господи, какие страсти, нихера. Ты же тупой, как пробка! Ты дурак! Тупой, тупой! Тарас. Ты тупой, как баран! Вы обратили внимание, что он просто сидит и думает, как бы его заебать. Колесо Да, да, да. О! Ты тупой. Я не желаю, что ты ее любишь. Придурок. Но ну, это просто, знаете, когда ты смотришь на это вот в течение 28 минут, возможно, тебе это покажется не таким адекватным Но как только ты попробуешь резюмировать, что <свят> ты увидел, это, ну это происходит полная лють То есть приходит сухая парочка домой, мелкий, только скинул куртку У него как будто его уже ручка была в этой куртке, и он начинает делать уроки Мелкий, блядь, тоже, только скинул куртку, начинает булить этого пацана Он просто как Ленин, бродит по кабинету и думает, <свят> как бы докопаться к братальнику Приступай. Ну, на самом деле, давайте, давайте, давайте. Сейчас вот без всяких шуток посмотрим по взрослым. Если старший брат не то чтобы не может дать мелкому отпор, а не находит вообще никаких путей налаживания контакта и решения, развязывания этого конфликта, то он реально. Потому что объяснить мелкому, что быть влюблен в девушку, это непостыдно. будучи старшим братом, примером для подражания. То есть, типа, он просто, как такое ощущение, что в этой, как бы, вакуумной ситуации, он просто, типа, кайфует от того, что его обюзит брат. Не смей ей говорить. А то я расскажу, что ты живешь в темной квартире по Airbnb. А то я покажу тебе. О -о -о -о! Тогда я тебе не дам, типа, верви его. Ох, а я ты? так скажу, если бы мне мой младший брат, в том возрасте, в котором этот писюн, постарше который, порвал мой листик, я бы его ушатал. Это ни в коем случае не призыв. Но я думаю, что я бы сорвался. Поезд переписывать. Зачем ты порвал? Собери. Это ты. Это... Все теперь переделывают. Мне напомнила ситуацию в школе, когда нам нужно было подготовить, э, как это называется, двухъярусные листики для самостоятельной, какого-то очень важного среза знаний. Знаете, это когда страшно даже готовить эти листики. И все сдали. И мне сказали, Рома, а у тебя здесь ошибка. Я говорю, как это ошибка? Ну, ошибка. Ну, придется переписывать. Я беру, значит, этот еще один листик Сдаю Мне говорят, Рома, тут опять какая-то ошибка Я говорю, да не может быть, я проверил 15 тысяч раз Не, что есть, то есть ошибка, переписывают. Мне передают этот листик Я снова его переписываю Я уже не знаю, откуда брать эти листики Я их, наверное, написал Ну, 4, наверное, написал Я уже просил у других людей эти двойные листочки И Я пишу, за каждой буковкой слежу За каждой просто вывожу ее И я, значит, передаю И мне снова говорят, Рома, опять неправильно И я такой, а можно посмотрю вообще? Ну, я просто хочу сверить то, что я видел делаю то, что видите сейчас вы. Мне передают, а там просто какая-то левая закорлючка какой-то букве пририсована, пока я листик передавал через ряды. Натин мой одноклассник дал, дорисовал. Я все маме расскажу, и она у тебя ноутбук заберет. Типа, а дерифма не понял. Там был такой заход. Я все маме расскажу. Я такой, опа. И тут заходит, подам, и собственно, сгонки говорит. Ты че моего друга обижаешь? По дам, и улетаешь. Я не Что есть. Твои проблемы. <свят> Твои проблемы. Хочешь жить, умей вертеться, как говорил наш папа, царство ему небесное. Зачем он ему за эту девочку говорит? Ты скажешь, что <свят> я просто не могу не прокомментировать. Зачем он ему про эту девочку говорит? <свят> Юрий, бля... О, наконец-то насилие пошло. Хватит учить, уроки! Вы говорили, что он такой хороший, да, получается? Юрий, бля... Вы знаете, что я человек вообще сам по себе демократичный. Я за то, чтобы у всех все бы имели, имели на все возможность. Девушки могли бы играть в видеоигры, мальчики э, плести спицами. Э, нахер все запреты и стены. Но Юрию, сука, снимать видосы я запрещаю. Ой, сейчас реально сейчас опасная ситуация. Мне кажется, сейчас надо будет врываться в квартиру и спасать э, старшенького. Ребята, у меня, кстати, к вам очень серьезный разговор. Это не рекламная интеграция, можете не перематывать. Я разговаривал недавно с поддержкой YouTube. Я не знаю, зачем я вот так вот э, челюстью вот туда сюда. Но суть остается такой. У меня большая часть зрителей не подписаны на мой канал. То есть они смотрят мои видосы. Возможно я сейчас говорю о вас. Может вы в первый раз смотрите. Может в какой-то уже. Просто вам рекомендуют, потому что вам они нравятся. Но вы при этом не подписаны. И это большой риск, что вы пропустите какой-то грандиозный ролик, который я сниму. Я вбахаю у него кучу денег. Я буду очень хотеть вас им впечатлить, чтобы это снесло вам крышу. Я вот готовлю один ролик уже полгода. И реально это круто. А вы... Извините, Юрий На секунду А у вас очень много шансов его не увидеть Обязательно подпишитесь, проверьте вот сейчас Вы подписаны на мой канал или нет Ну и конечно поставьте колокольчик, чтобы точно ничего не пропустить И про лайки тоже интересно Оказывается у меня довольно мало лайков по соотношению Просмотров, из-за этого YouTube не рекомендует Мои видео другим людям, только вы их и смотрите Поделитесь же с людьми, поставьте этому ролику лайк Спасите мой канал, потому что Ну откровенно говоря, результаты все хуже и хуже Ну как-то не по-братски с вашей стороны Ребят, поэтому обязательно поставьте лайк чтобы этот видос и все остальные конечно увидела как можно больше людей ну и конечно не забывайте что у меня в комментариях происходит классная движуха я через время после того как выпускаю каждое свое видео рандомным случайным образом выбираю один комментарий и посвящаю автору этого комментария фристайл трек поэтому чем больше комментариев ты напишешь тем больше шансов быть воспитанным во фристайл треке погнали кринжевать дальше пакет на голову вообще обалдел это ребенок маленький такое делает я просто понимаю, что это постанова, это нереальная ситуация. Но я вам так скажу, если она бы была в реальной жизни, я бы в этой ситуации, ну не мог бы сопереживать старшему брату. Потому что такие люди меня пугают. Они же, ну, вымышленный старший брат. То, кем является Юрий, благополучный в реальной жизни. Честно, я не хочу говорить, что прям болею за мелкого. Понятно, что он ведет себя неадекватно, но он мне ближе как личность. Я вам признаюсь честно, я нахожу себя в нем. Они в этом терпили, сука. Я мораль какую вижу, типа, Милки смотрит на то, как он приходит и потакает маме, пока все его сверстники тусуются, красиво одеваются, флиртуют между собой. Ему 15 лет, это, это бум. Какие уроки? Не, я без шуток. Какие, какие уроки? Знаешь, как я заработал свою неплохую оценку по математике в 10-11 классе? Я заигрывал с Зоей Димофеевной. Ну, в шутку. Она такая была, ну, приятная женщина, ну, и не то чтобы в моем вкусе, но я постоянно, когда ее видел в коридорах, я такой, Зоя Тимофе... Зоя Тимофина, ну, Прекрасно сегодня выглядит. Вот как нужно делать уроки. Это уроки жизни уже. Она тебя не любит и не будет любить. Она Сережу любит. Какого еще Сережа? Ну, и думала, какие вся наша история здесь. Пацаны, заносите Серегу. Ты с ним за сидишь. сидишь. вот наш Почему ты это делаешь? О. Ты был нормальный, а таким вот. И мелкий такой, это началось во Вьетнаме. Как так-то? Такой маленький, так... Блять, серьезно, сейчас надо мной издеваетесь? Не, я хочу, чтобы ты это увидел. Как так-то? Такой маленький, так... Он да постоянно, постоянно, он постоянно да, достает угу. каждую минуту, каждую секунду, он не может, не дает ему вообще э, покоя его. видите, что происходит? Юрий благополучный Идра, Опа, иди, о, наконец-то давай. Все, давайте прекращать Просто каждый раз, когда включается окошко с Юрием, он улыбается Он прям доволен тем, что он видит Юрий Я не могу на это смотреть да? Да. Да. Да. Кошмар, я, блин. Сука. Пойдем, да? динамик. Да, у вас, конечно, маленький деспот такой. Он мне достает меня постоянно. Это он! Запер. То есть как-то он его запер в той самой известной ванной, которая открывается и закрывается на замок только снаружи. Я говорю, Миша, я иду купаться, можешь закрыть меня, пожалуйста, снаружи и не забудь через 10 минут мне еще выходить. Мне нужно с вами поговорить. Что у нас происходило здесь? Он мне мешал учить уроки. Он мне мешал. Я тебе э, сколько месяцев верила. Посмотрите вот сюда. Ого. Здесь установлена камера. Специально для того, чтобы видеть, что здесь происходит в квартире, пока меня нет. Поэтому разговор уже с тобой закончен по полной программе, Все. По полной программе? <звук> Ого! Ничего себе. Это он тебя обижает? Да. Да, ты не подарок, конечно. Мы все это видели, что ты делал здесь, кидал своего брата. Так что камера все записала тебе вот <звук> уже, чтобы ты не сказал, тебе уже не поверят, что мама все видела. Представляешь? Почти юрий благополучный Честно, я многое видел, реально, многое видел, но меня так удручает как вы разговариваете, Юрий Не хочу вас обидеть, но вы меня тоже как поймите Я думаю, что игры, мультики, ничего у тебя больше не будет Нет. Да, Нет. да, Нет. да, я сказала Вова, прошу прощения У я... меня компенсация 200 гривен на погуляшки с Сам шоке Увидеть, <существует> Юрий, блять, забей еб... Отправить я в актерское, в театре больше играть у нас. Ты что, хочешь закончить как это... Джоли, блядь? Как Брэд Питт? Нравится тебе? Нравится? Как он сейчас, вот это, живет в своих виллах, в, в, в Голливуде, а? Этого хочешь? Что он в школе интересно делает? Юрия, блядь, иди на... Преподаватели рассказывали, что тоже разбешака. Ну, не верила. Опа, это заразно, да, походу. Юр, я надеюсь, что ты не обидишься на этот видос, не потому, что я боюсь, что ты меня побьешь, я боюсь, что это передаст ты мне. Да не за что. Спасибо большое за то, что разобрались. Не за что. Просто помог там, как мог, как говорится. Все, будете уже сами решать уже, что с ними делать. Да, пожалуй, я думаю, что ну было бы странно, если бы ты остался с ними жить. Ну. Хорошо, Юра, давайте я вас проведу. Ну да, уже сами здесь. Да. Да. Закончилась да, да, да. Ну здесь там все будет нормально, когда с ним будет еще раз. <с Сука, Юра, придумай легенду, что ты потерял голос, пожалуйста. Я не могу в это поверить, что человек, который так плохо разговаривает, ведет свой YouTube канал. Ну, хорошо, я тогда пойду. Да, спасибо все, вам огромное. За что для меня было тоже интересно. Да. Какое вот новшество, Лендит, что ладно. Я, посмотрите, все. Пойду. О, Сейчас самое кайфовое. это самое. Как его. Ну, про. Сейчас, Юрий, это. Ну, когда. Это. В шоке, оказывается, маленький такой голой школьнику еще -го, как он доставал старшего и как, мы смотрели как это как у старшего нервов хватало выдерживать я до сих пор не могу понять. я не хочу просто при прямыми оскорблениями кидать хотя я уже несколько раз это себе позволит отзвет просто прикиньте я, я в таком стрессе от того что я вижу что я не могу ничего не сказать юрий пожалуйста скачайте nbc посмотрите какое-то глубокое кино если вам это помогает почитайте книжки если вы умеете пообщайтесь с умными людьми пойдите на риторику что-то сделайте с этим. Это это больно смотреть. А, ладно, друзья, я в шоке, в полном, в лютом. Пожалуйста, я напоминаю вам, что вам нужно обязательно поставить лайк этому видео. Прям вот обязательно. Если вы сейчас такие, ну, сейчас он скажет, там другие пацаны поставят. Нет, пожалуйста, вот именно вы возьмите и поставьте. Потому что только недавно общались с поддержкой youtube они нам говорят: Ну серьезно, у вас такой контент? У вас столько просмотров, а люди лайки не ставят. У вас что? Ваша аудитория вас вообще ни во что не ставит. Я такой, ну, видимо, да. Пожалуйста, давайте исправим эту ситуацию, потому что чем больше лайков, тем больше это видео в рекомендациях, тем больше меня увидят, тем больше мне будет подписчиков. Все, ребята, обязательно шерьте, ставьте лайки, звоните маме, будьте счастливы, ждите новый видос совершенно классный скоро. Ну и, конечно, это.